так всем привет значит что будем сегодня делать пришло время менять охлаждающую жидкость вот хотел просто поменять но обратил внимание что жидкость ну ужасного цвета не знаю видно вам не видно она мутная говорит о том что желательно бы перед тем как менять на новую слить старую промыть в общем промывок очень много в интернете всяких разных единочной кислотой всякие химические там вещества в общем будем мыть мы старым дедовским способом вот, Купил на рынке две баклажки сыворотки будем мыть сывороткой. Сейчас будем сливать старую охлаждайку с радиатора. Для этого ставим тазик и откручиваем болт с радиатора. И заодно посмотрим, в каком состоянии охлаждайка моя. менял ее очень давно. Была залита Хеппи. С радиатора все слили. Сейчас откручу с блока болты и продолжим. Значит, смотрим, что у нас там получилось. Слили с радиатора с блока. Вот такая вот коричневая жижа камера насколько? Пиздаст, или нет. Она просто какая-то жуть коричневая значит сейчас заливаем сыворотку и покатаемся денек другой потом опять же все сольем промоем я там дальше все покажу все сейчас будем заливать Смотрю, что не стоит заливать ее много, потому как она здорово пенится. Заодно все проверим. На своей машинке. Кто Как я 6 литров. с краниками на печку желательно открыть и поездить чтобы помылась печка двигатель и радиатор и все так, ну что попробуем завести посмотрим если уровень упадет а он упадет значит дольем вот значит что у нас получается смотрите машина немножко поработала Такая пена, поэтому, наверное, больше доливать не будем. Что... Пенится здорово. Сейчас чуть-чуть больше уровня, больше максимума. Пока на этом оставим, буду наблюдать. Буду кататься пару дней. Вот. Ну а там посмотрим. Ну что, значит, поездил пару дней на сыворотке. Все будем сливать. Я думаю, больше не имеет смысла. Сейчас заодно посмотрим. Проехал, ну я не знаю, может в районе 100 километров не засекал, но ну, приблизительно где-то. Сейчас посмотрим, что тут у нас получилось. Ну, сильно грязное, нет? вот сейчас погода пасмурная вот такая вот охлаждайка была залита тут осветило солнце не было видно так что сейчас посмотрим что там у нас вот такая вот тоже Ну, не скажу, что прям очень грязное. Ну не знаю, в общем, посмотрим. Сейчас зальем воды дистиллированной, еще поезжу. день-два, солью и посмотрим еще раз. Ну что значит, проехал где-то в районе. 200 километров на дистированной воде. Несколько раз менял. Четыре раза. Вот, я думаю, уже достаточно. Сейчас солью. Посмотрим. Должно быть все чистенько. И будем заливать антифриз. Вот, два раза Сливал. был приличный запах сыворотки не знаю что она там промыла наверное больше геморроя получилось ну, как это говорится старый дедовский способ Посмотрим насколько он помог. Вода сливается. В принципе, вода чистая, прозрачная. Не фонтан. Ну в общем, сейчас сливаюсь с двигателя. Заливаем антифриз. Сейчас доливаем, я уже одну ботлах вылил, доливаем. На камеру наверное не видно. такой темный, темный, темный, темный, темный зеленый. Ну, в общем, вот эти все зали. заводим, прогоняем, ну, осталось еще прилично. Вся замена. Собственно. Ну что, будем прощаться, наверное. До скорых встреч.